Всем привет! Вы на телеканале Тыков Тв. И сегодня мы открываем Два киндер сюрприза Один серия для девочек Холодное сердце И другие игрушки А другой у нас Для мальчиков, ну или для девочек Кто любит ледниковый период Столкновение неизмешно Вот такой киндер Давайте откроем столкновение неизмешно Я эти игрушки открывала И мне нравится, Там попадаются Брелочки такие. Посмотрим. Нам попадется коллекционная игрушка. Или, не знаю, может быть, какая-нибудь другая игрушка из другой серии. Но не коллекционная. И нам попалась коллекционная. Давайте шоколад уберем. Я пробовала шоколад. Очень вкусный. Ой-ой-ой. И это из мультика. Такая... М -м -м. Девочка. Ленивец. Кто смотрел мультик, знает, какой зовут. Я, честно говоря, уже не помню. Так, сейчас мои волосы. Вот присоединим. Ну и вот такая у нас девочка. Всем показывает. Привет, ребята. Вот такая красивая. Если вы помните, она жила в таком домике. Со своими друзьями в таком кристалном. Давайте ее поставим. И откроем другую игрушку. Посмотрим, что же нам здесь попадется для девочек. Холодное сердце. У меня есть и одна игрушка уже из этой коллекции тоже. Эти коллекции мне две нравятся. Из этого я решила взять их. И здесь у нас не коллекционное. Ну что же нам тогда тут попалось? Интересно. Слышите, что-то там шуршит. О, и что это на такое? Колечко, что ли, какое-то? Давайте посмотрим. Так, на совушку похоже. Давайте для начала посмотрим вкладыш. Было очень хорошо вам посмотреть вкладыш. О, и это какие-то на палец колечки. Посмотрите, тут показано, как собирать. Сейчас мы это все прекрасно соберем. Так. Так, сейчас. Тут по инструкции все показано. А, вот так вот как-то. Давайте смотреть. Сейчас вот. Колечко. Вот, смотрите, тут я нацепила. Вот можно вот так вот на пальцы Начало туловища, вот так вот, лапками вперед. И вот так вот сова получается. Крутые колечки. Но вот можно еще отдельно голову носить, но вот ноги, я не знаю, конечно можно, но это будет как-то, я не знаю, смешно смотреться. Но красиво, в принципе, на пальце так смотрится. В коллекции у нас есть лисичка, белочка, медвежонок и вот наша сова. О, кстати он забыл ледниковый период и показать вот нам вот эта девочка попалась вот у меня в коллекции если вы помните я открывал вот этот был еще они как раз месяц стоят и всем пока вы были на телеканале тыковка тв подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и смотрите мои видео всем пока пока пока пока пока